В Кыргызстане за прошедшую неделю зарегистрировано 29 случаев COVID-19. В Баткене открылась первая ПЦР-лаборатория. В Таласево эксплуатацию сдали спортшколу. Авиасообщение Абудаби-Бишкек полеты планируется запустить уже этим летом. Погулявшие на Анурузе граждане оставили после себя на столичной площади 3 тонны мусора. В Кыргызстане в период с 13 по 19 марта 2023 года зарегистрировано 29 новых случаев COVID-19 вне больничной пневмонии. По данным ведомства, из зарегистрированных 29 случаев в 11 заболевшие были госпитализированы, Напомню, всего за 2022 год и 81 день. В 2023 года в Кыргызстане зарегистрировано 22 тысяч 21 случаев COVID-19, из них 20 тысяч 10 лабораторно подтвержденных и 2 тысяч 11 клиника эпидемиологические. В Баткенском межрайонном центре профилактики заболеваний и госсанный пятнадзор открылась первая ПЦР-лаборатория. По данным ведомства ранее Баткенской областной больницы отправляли анамнез пациентов для выявления на COVID-19. Отмечается, что торжественная церемония открытия в лабораторию принял участие полномочный представитель президента в регионе Абдикарим Алимбаев, спецпредставитель президента по вопросам восстановления и развития приграничных районов Баткенской области Мамурджан Рахимов, мэр города Имам Назар Бурханов, Аким Баткенского района, Учкунбек и медицинский работники. Полномочный представитель президента в Таласской области Нурлан Дарданов принял участие в открытии детско-юношеской спортивной школы в Талаской области. В спортивной школе имеются все необходимые условия. Данная спортивная школа пришла в упадок в прошлом году из-за пожара. На реставрацию зданий из фонда развития «Альянс-Алтын» потрачено 6 миллионов 126 872 сома. Авиасообщение по направлению Абудаби-Бишкек-Абудаби планируется запустить уже этим летом. По данным ведомства, открытие авиасообщения стало возможным благодаря усилиям, приложенным акционерным обществом Международный аэропорт Манас и авиакомпании вис Айр Абудаби при поддержке кабинета министров Кыргызстана в рамках проекта Международной финансовой корпорации. Отмечается, что в ближайшее время также планируется открытие рейса по маршруту Абудаби-Ош-Абудаби. После празднования Нуруза сотрудники муниципального предприятия «Тазалок» вывезли три тонны мусора с площади Аллато, сообщили при службе мэрии Бишкека. Для подбора мусора задействовали 30 сотрудников предприятия, 1 единица спецтехники и одну поливомоечную машину.